Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! И мы благодарим за то, что Ты освободил нас. Ты освободил нас от рабства греха. Ты освободил нас от тьмы. Ты ввел нас в царство чудное, Господи. В царство Божье, царство Сына Твоего, Иисуса Христа. Господь, и мы знаем, Твое слово говорит, что те, кто надеется на Тебя, те, кто идут вместе с Тобой, Ты обновляешь наши силы, Ты поднимаешь наши крылья. И мы просим, чтобы Ты сейчас... Пришел Духом Святым и напомнил каждого. Обновил сегодня в силе каждого. Поднял наши крылья, там, где мы их уже опустили, крылья веры, Господи, во имя Иисуса Христа. Обнови, подними, Господи, на высоту для нас недосягаемую, Духом Святым, подними, Господь. Аллилуйя! Надеющийся на Господа, Надеющиеся на Господа, поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как корлы, надеющиеся на Господа, надеющиеся на Господа, поднимут крылья как орвы, поднимут крылья как орлы, надеющиеся, надеющиеся на Господа. Надеющиеся на Господа, поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как орлы. Надеющиеся на Господа, надеющиеся на Господа, поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как орлы. Потекут и не устану, пойдут и не утомятся.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 Корлы, надеющийся на Господа, надеющийся на Господа, под ним как корлы, под ним как корлы. Подтекут ты не усаду, подтекут ты не утомятся. Под ним укрыли как корлы, под ним укрыли как корлы. Подтекут ты Пойдут и не утомятся, поднимут крылья, как рыб, поднимут крылья, как оружия, надеющиеся на Господа, надеющиеся на Господа, понимут крылья, как оружие, поднимут крылья, как крылы, надеющиеся на Господа. Надеющиеся на Господа Поднимут крылья, как орлы Поднимут крылья, как орлы Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь? Что Господь вечный Бог Не изнемогает Он сотворил концы земли Не утомлял Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь? Что Господь Вечный Бог Не изнимокает? Он сотворил концы земли Не утомляется Разум Его не следит Разве ты не знаешь? Надеющийся на Господа, надеющийся на Господа, поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как орлы. Надеющийся на Господа, надеющийся на Господа, поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как орлы. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Давайте мы будем молиться в духе и говорить, что Господь, мы надеемся на Тебя и мы поднимаем крылья сегодня, крылья нашей веры, крылья нашего упования на Тебя, крылья, Господи, и мы хотим взлететь выше того, что мы понимаем, видим, знаем, Господи, чтобы достичь, познать любовь Твою, Господи, во имя Иисуса Христа.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 Надеющиеся на Господа, поднимут крылья, как оружие, поднимут крылья, как оружие, надеющиеся на Господа, надеющиеся на Господа, поднимут крылья, как орувы, поднимут крылья, как оружие, потекут. Поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не упоятся. Поднимут крылья как орлы, поднимут крылья как орлы.